Ага. Здравия, друзья! С вами на связи Правоед Сибирь. И э, сегодня у нас по запланированному графику вебинар по автоматизации. Э, у меня сегодня как раз... ...от меня и не хочет показывать. Меня. Э, маленько я с ней повоевал перед началом события, но ну, ничего у не получилось. Ну ладно, в принципе, так уже начнем потому что разбираться времени сейчас с этим нет. Итак, друзья, автоматизация у нас работает уже, можно сказать, середина декабря. Есть определенные результаты. Скоро вы увидите уже ролик с отзывами людей. Мы их потихонечку собираем. И сегодня мы будем рассказывать вам о том, что мы уже сделали за это время. Расскажем о обновлениях, расскажем о том, как их установить себе на компьютер, расскажем о том, как ими пользоваться и расскажем о том, что вас ждет уже в недалеком будущем. Это, я вам скажу, будет очень радостно, потому что перспективы, которые перед нами вырисовываются, они очень грандиозные. Сейчас я включу экран свой. Так, так, так. Поделиться. Ага. Так, должно быть видно. Игорь, скажи, пожалуйста, видно экран? Видно, видно, да. Ага, отлично. Так, сейчас тогда я тут сверну. Евгений у нас буквально вот два дня назад выложил видео обновление автоматизации, как его применять. По этому обновлению с ним сделали еще записали инструкцию. также оно у нас будет присутствовать в описании к видео. это установка расширения в браузер Google Chrome потому что Google Chrome используется у нас на всех устройствах, включая ноутбуки. И э, когда вы его устанавливаете, вы включаете режим разработчика, то есть это э, уже обновлен, ну, расширение, да, оно как бы не является сторонним. Устанавливаете его вы. Запретить вам его никто не может, потому что если бы, например, это расширение шло от Google Chrome, Apple могло бы его блокировать, да? но так как это расширение устанавливаете вы, поэтому как бы, никакого, никаких проблем тут не возникает. И также я сейчас покажу вам, друзья, как этим пользоваться. К сожалению, перед вебинаром я как бы, всех, все заявки а, уже зарегистрировал, которые были у меня в прав в правцентр. Поэтому э, действенного значения не возникнет. Но у нас как бы есть уже масса инструкций, которые показывают, как это делать. Так, друзья. Расширение у нас устанавливается очень просто. В Google Chrome заходим. Точки справа вверху. Дополнительные. Инструменты выбираем, выбираем расширение. Видим, что у меня уже установлена автоматизация лидов. У вас также появится возможность возможность установить это расширение после того, как вы посмотрите это видео, потому что в описании к видео будет приложена ссылочка, которую вы скачиваете себе на компьютер, программное обеспечение печенья и потом затем устанавливаете через нажатие кнопочки режим разработчика обязательно вот в этом вот э, меню то есть э, меню дополнительные настройки расширения потом нажимаете галочку режим разработчика и устанавливаете у нас инструкция по этому поводу записана а... сильно много у нас получается дел поэтому было сложно подготовиться, но давайте тогда не будем тратить внимание на технических вопросах. На технические вопросы у нас ответят Евгений с Игорем. Автоматизации, Игорь по роботизации. Я же проведу краткий такой анонс для введения в тему. Хотелось бы еще показать. Сейчас откроемся. Так. Откроем цены и откроем... Сейчас. Презентация. Друзья, в предыдущем э, вебинаре я показывал... Эту презентацию, то же самое, я сейчас ее открываю. Что дает автоматизация, роботизация «Проверед Сибирь»? Зачитаю сейчас, опять же, приблизительный подсчет. Представьте, что за 3-4 месяца вы набираете 10 тысяч друзей у себя на страничке. Потом подключаете своих партнеров. Примерно 100 человек. Они тоже набирают по 10 тысяч друзей каждый, да, и того у вас получается 1 миллион друзей. То есть и сухая статистика говорит нам о том, что 10% из этой массы заинтересуются, и 1% купит ваш товар либо услугу. Это у нас статистика работает, как сказать, по сухим подсчетам, если вы будете делать просто простые действия, да, регистрировать людей и отправлять им сообщения, и никак больше с ними не взаимодействовать. Так, та же самая статистика, эти результаты будут значительно, значительно отличаться, если вы будете уже проводить, скажем так, полномасштабную работу по этим контактам. Если я сейчас показываю свой экран, то, что я делаю. Например, я захожу в «Контакт». Сегодня уже час назад добавил всех друзей. Надеюсь, добавились еще. Заморозили страничку у меня. Ладно, бывает. Хорошо, зайдем в Одноклассники. Так, зашли в Одноклассники. В «Одноклассниках» также ко мне добавляются в друзья людей. А теперь, что я делаю с ними? То есть, вот когда мне человек добавляется в друзья, он такое сообщение. Рад видеть в друзьях. Как вы знаете, мы занимаемся освобождением народа от кредитного рабства, угощаем продуктами здорового питания, распространяем. Храняем здоровый образ жизни и культуру Великой Руси, традиции наших предков. Какие... Также мы способствуем возрождению Советского Союза, нашей Родины, законной паспорт СССР, по которому уже свободно ездим на поездах. Пришло время поделиться с вами еще несколькими значитель... замечательными новостями, возможностями. Мы запустили автоматизацию, роботизацию в интернете. Рекомендую посмотреть это видео. Оно вам расскажет. Построить свою сеть партнеров в любом проекте или автоматизировать собственный бизнес видеоролик. А далее. На сегодняшний день существует народная криптовалюта призм. Что такое призм? Видеоролик присутствует у нас. Полностью пошаговый алгоритм. Есть у нас все инструкции, что делать дальше с призм. Также сейчас можно стать учредителем потребительского кооператива TaxFone. Народное такси которым со временем будет пользоваться весь народ, и для водителя, и для пассажира. А для пайщиков, соучредителей будет еще и пассивный доход, как и сейчас у владельцев таксопарка. Пока еще есть возможность приобрести долю в таксфоне, но их количество уменьшается и не дорожает. Таксфон, видео прилагается, ссылка на канал, ссылка для регистрации и код активации приложения. Далее пишу, что если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете заказать обратный звонок на данное письмо и указать номер телефона или логин в скайпе. Либо можете сами обратиться по контактам. И привожу свои контакты. Skype, почта, ВК, одноклассники и телефон. Человек может ознакомиться полностью с информацией уже и потом связаться со мной для дальнейших действий также это письмо я использую для рассылки по TaxPhone еще другое письмо, которое я использую для рассылки по Призм рассылка Призм вот можем его здесь прочитать сделаем его на весь экран Здравия тебе, друже Да есть... хотя экран не показывает Да не... экран не видно Не видно да, он отключился. Ага, понял. Ну, сегодня у нас что-то шалит погода. Э, кстати, минус 40 у нас. Машина уже второй раз замерзает. Хожу ее греть периодически. И что-то и на интернет повлияло. Так, ну сейчас посмотрим. Насчет экрана. Угу. Вижу, отошел. Да, все отлично появляется. Ага, сейчас должно быть видно. Ну. Так, ну и покажу еще образец э, рассылки по призм Так, рассылка так с рассылка. Поздравлялка. Маленько. Так, ладно, пусть будет это. Покажу просто вкратце. Смотрите. Находясь в автоматизации, мне каждый день поступают 10 человек для регистрации в TaxFone и в Призм на автомате. В дальнейшем у нас еще реализуется регистрация людей в правовед. В тайгу и в так э, и в skyway <coughs> насколько я понял это у нас будет реализовано в течение месяца на сегодняшний день вот например я э, захожу в контакты в правь центр нажимаю призм вижу контакты людей и сегодня я их уже зарегистрировал то есть э, больше они не будут уже подвергаться регистрации и что я делаю после этого, после того, как я их регистрирую? Я нажимаю кнопочку список email адресов», копирую, вставляю на почту у себя в исходящее письмо и отсылаю им такой текст, например, по призм. Внимание, здравия, друг. Чтобы подключить... Так, это у нас введение по автоматизации. Отправляю стопы. Маленечко не то. Описание канала. Так, рассылка, таксфон, пошаговые инструкции. А, так, так, сейчас откроем, найдем. Люди обращаются за шаблоном письма. Я его под всеми роликами оставляю и как бы еще покажу сейчас здесь, чтобы уже не возникало вопросов. То, что я отправляю по призм. То есть после того, как я зарегистрировал человека в призм, то есть ввел его электронную почту 8-восьмерок. То есть, 8-восьмерок мы делаем всем. Потому как при входе в личный кабинет каждый раз на почту приходит новый пин-код, тем самым можно как бы ну, не уделять внимания, придумки да, придумки там заковыристого, делать его одинаковым, потому как пин-код приходится до да, разный. Ну и вот письмо отправляет человеку такого содержания. Здравия тебе, дружи, отнесись к этому письму серьезно. Почему? Я тебе зарегистрировал лично кабинет для народной криптовалюты, которая по своей концепции уникальна. Тебе уже пришло подтверждающее письмо на почту. Возможно, попало в спам. Когда ты пройдешь по ссылке из письма, сразу откроется экран автоматизации в системе, где твой логин – это адрес электронной почты, а пароль – 8 восьмерок. В дальнейшем можешь его поместить, можешь его поменять, но в этом нет надобности, так как при этом тебе приходит код подтверждения на почту прошу прощения сегодня что-то приболел мне температура поднялась сейчас пью воду с лимоном Горли горле пересыхает как-то быстро так э, приходит код подтверждения на почту далее ты регистрируешь себе кошелек на сайте сайт Согласно этой инструкции, есть видеоинструкция у меня, ссылочка. И сообщаешь мне адрес кошелька для того, чтобы я подарил тебе твою первую монету. Я уверен в том, что если ты разберешься в теме, то поймешь, что я тебе сделал подарок. Вопросы, обращай, обращайся, вот мои контакты. И привожу свои контакты. Skype, ВКонтакте, Одноклассники, почта, телефон. Предлагаю ознакомительные видео, что такое призм, чтобы человека ознакомился. Знакомился вообще с концепцией этого движения, да, что это такое, вообще полностью пошаговый алгоритм. Также, чтобы человек мог полностью разобраться в вопросе и самостоятельно зарегистрировать себе кошелек, э, там, зарегистрироваться на бирже, э, в ЛК зарегистрироваться, сделать полностью все действия, да, и обратиться ко мне только для того, чтобы я ему уже скинул монетку, то есть в подарок, да, чтобы он активировался. Так. далее видим. Так, и группа ВКонтакте, вот все. Ну, в принципе, вот вкратце я объяснил, да, что я делаю, чтобы у меня происходил входящий трафик. И теперь я хочу еще маленько покажу вам просто результаты, которые происходят после такого общения и регистрации людей э, в Призм и в Таксфон, этого уже передам, конечно, слово э, Евгению и Игорю. Сейчас мы найдем. Так, Максим, писал мне. Вот я написал, то есть э, зарегистрировал человека в Призм, да? Пришла мне его почта в лидах на Призм. Отправил ему ее письмо, которое я только что вам зачитал. Человек мне тот ответил: Денис, как зарегистрировать своего друга? Есть обратная связь от человека. Я ему ответил. Так, у нас тут у нас там разделись письма. Сейчас, подождите, я посмотрю. Так, как друг друга? Тоже было. Максим, Максим. Вот. Я ответил ему. Благодарю, он мне написал: да, друже, благодарю тебя за подарок. Я ему написал, во благо, заходи, заводи себе кошелек и отправляй мне адрес и публичный ключ от кошелька, чтобы я смог подарить тебе монету. ролик кошелька, он состоит из 16 английских. Их слов все это самое важное. То есть, э, если человек не сохранит этот пароль, он его восстановить потом не сможет, и э, соответственно потеряет все сбережения, которые там у него будут. там как бы я хотел вам показать, что обратная связь существует и она не всегда отрицательная. В основном, то есть, люди реагируют положительно и Поэтому стоит это делать. Благодарю, конечно, за внимание, что вы меня выслушали с моим коверканным языком. Поэтому передаю уже с удовольствием слово Евгению. Евгений. Да, здравствуйте. А, ну... Я хотел бы немножко подытожить и сказать, особенно новичкам, которые только попадают в прайф-центр, да, чтобы они сразу определились, что есть что и для чего это нужно. А у нас в конта... то есть появляются лиды, да, для такфона и призм. И некоторые задаются вопросом, что, ну, например, не все есть TaxFone, призмом, естественно, все пользуются, а для TaxFone не все регистрируются, а, что с этими лидами делать, то есть эти, это лиды, то есть логично, да, то есть что этот телефон, этот e-mail, это живой человек, и его можно использовать и в других проектах, мы так и задумываем, что а, этих людей мы также будем прогонять и по другим проектам, просто у нас в алгоритмах заведено, что эти люди сначала регистрируются на один проект, потом на другой, потом на третий, да? и, и идет а, небольшой промежуток времени, в среднем в 10 дней, чтобы человек как бы не зашламлялся в письмами, да, чтобы был промежуток, в том числе информационное усвоение вот, этой вот, вот этих данных. Поэтому, если у кого-то есть свои личные проекты, и он в таксфон не хочет, да, то есть у кого-то там по здоровью, у кого-то по другим проектам, у кого-то личный бизнес, вы можете использовать эти же самые лиды а, для своих личных проектов. То есть имеется... Ну, e-mail также можно письма отправить. Есть телефон, который вы можете использовать, в том числе для рассылки в WhatsApp, в Viber, и то есть, ну, соответственно, да, там по скайпу можно также подключиться к человеку. Денис, ну, не показывал, как работает, собственно, расширение, потому что он уже все лиды разнес. Я могу сказать, что расширение устанавливается очень легко. Вам доступна ссылка да, для скачивания расширения. Как только вы его скачали, перейдя в расширение, вы просто включаете режим разработчика, загружаете его, соответственно, из папки. Ну, У нас есть отдельная инструкция под это, там все подробнее. Я вот просто вкратце покажу. И устанавливается расширение под названием автоматизация лидов. Оно включено, работает. И вот если я, например, в TaxFoin нахожусь, у меня тут Евген... Рук 25 с e-mail находится. То есть я просто захожу, зарегистрировать партнера. А, бывает, особенно в Таксон, у меня такая вот проблемка, что он в первый раз блокирует. И вот, ну, бывает такой, да, то есть браузер закрыл, и он один раз это спрашивает. А, просто разблокируем это действие. Да, то есть потому что идет обращение на наш сервер за данными. Все, то есть и человек, соответственно, регистрируем ну, дальше идет все как бы просто очень. Вот, отмечаем его, что он зарегистрирован, для того, чтобы, соответственно, в таксфоне у нас уже при регистрации нового партнера появились данные следующего человека. А, происходит вот сейчас у нас база проходит проверку, вот такие вот номера происходят, что уже существует. То есть есть люди, которые уже скачали приложение для таксфона, их уже достаточно много, и сейчас у нас идет проверка лидов на то, чтобы исключать, да, то есть уже исключено более 150 лидов из базы, и пополняется новая база, новые данные, абсолютно все сразу же проходят проверку. Вот. Все это делается в автоматическом фоновом режиме, да, то есть нон-стоп, каждую минуту идет проверка ну, 10-15 лидов, где-то вот с такой скоростью. По призмам, в принципе, все то же самое. То есть, когда вы заходите, он сразу заполняет данные вот из этой вот списочка. То есть, если заходите, вы видите здесь им имскемпер 74, и он сюда же его заполнил. То есть, сохраняем человека. Вот, кстати, в данный момент я его уже сохранил, но не отметил галочку. Да? То есть, если вы не отметите галочку, он, соответственно, уже будет показывать, что вы уже его сохраняли. То есть я его уже сохранил ранее, поэтому так вышло. Ну, смотрим, Дмитрий Синицкий, то же самое, да, то есть просто нового смотрим, он подставляет данные. Ну и, соответственно, мы его уже регистрируем, то есть ему уже отправляется ссылка. И как Владимир, ой, как Денис сказал, что после того, как всех разнес, он отправляет каждому письмо. Я хотел бы с вами поделиться, сейчас выходит третий этап обновления, и здесь а, я уже сделал, то есть а, появляется такая кнопка, где вы можете вставить свое заготовленное письмо, да, то есть можно отредактировать, можно вставить. Я рекомендую, то есть я лично использую Telegram, то есть у меня вот есть письмо со смайликами, да, то есть мне нравится отправлять письмо со смайликами, поэтому... Я его вот так в Телеграме составлю, потом просто нажимаю ⁇ Редактировать ⁇ и просто копирую да, вот, вот этот весь текст. Как только я его скопировал, просто сюда вставляется он. То есть сейчас его можно просто отправить письмом, а после обновления его можно вставить, он сохраняется здесь уже навсегда. Также задать заголовок, и это будет вашим заголовком и телом письма, которое будет отправляться по тем реквизитом, который здесь в списке есть. То есть это произойдет автоматизация того процесса, что после того, как вы всех разнесли, вот это письмо должно будет отправиться. Единственное, я отдельно сделаю инструкцию по всему этому делу, потому что там нужно соблюдать некоторые моменты, ну, чтобы все аккуратно отправлялось. Почему это сейчас делается? Вроде как одно действие, одно письмо легко отправляется, на самом деле здесь заложен более глубокий процесс. Мы отслеживаем все письма и даты, и время, когда кому что отправляем. И, соответственно, в дальнейшем нами будет еще разработан то есть, контент, который отправляется со временем этому же человеку. Если человек не реагирует на письмо, то там через 3-7 дней будет к нему отправляться другие письма. И то есть, постоянно ему будет раз в какое-то время приходить еще письма. И, соответственно человек будет получать новую информацию, и ну, информация будет ложиться, все новое, новое, новое, и в какой-то момент он все-таки будет интересоваться и возвращаться, идти на контакт, переходить на ваши контакты, то есть на ваши странички, соответственно, вы их должны тоже в письме желательно их указывать. Я вот здесь в письме не указал свои контакты, но Денис показывал свое письмо, у него все очень красиво, подробно расписано, он их там указал. А, то есть... Могу, в принципе, показать, как у меня выглядит отправленное письмо. То есть, вот, когда я отправляю из Gmail письмо, он автоматически подставляет уже свои картиночки. И, смотрите, намного интереснее ну, воспринимается письмо вот с такими вот смайликами. Да, то есть намного лучше, чем если бы вы просто отправляли какой-то текст. Поэтому вот моя рекомендация использовать, например, тот же самый Telegram и просто отправлять вот так вот письма. Собственно, у меня как бы все по автоматизации, да, то есть обновление вот это скоро выходит. То есть я, я сейчас провожу последнее тестирование, также у нас будет больше лидов, как я уже говорил, с февраля мы будем в призм по 50 лидов добавлять, по индивидуальной настройке тоже новая база собирается, да, то есть лидов. И я учитываю, каждый, кто мне присылает, то есть, индивидуальная настройка, да, то есть каждый, кто мне говорит, в какой регион его интересует, я это все учитываю. Это все ну, собирается, естественно. И на каждый аккаунт уже будет это настраиваться. То, собственно, у меня все, и как бы спасибо за внимание, могу передать слово следующему Игорю. Евгений, Евгений. Да, да. А, еще просьба у меня, вот, покажи людям, как установить расширение на браузер. Ну, то есть это недолго сделать, да? Угу. А, или представление, потому что наши зрители также и в них, есть а, те, кто у нас уже подключен к автоматизации, но до сих пор так и не уловили, как это сделать. Но вот именно для тех людей, я еще раз повторюсь, инструкции у нас скидываются в чат, лиды и роботы. Это, в этом чате все находятся люди, кто подключен к автоматизации уже. Вот. Но а, еще раз прошу Евгения повторить, как бы на видео показать, как это делается. Чтобы ну, возникало поменьше вопросов у нас в последующем. Потому что уже убедиться в том, что люди как бы смотрят информацию, да, но потом все равно задают одинаковые вопросы. Как сделать то? То есть здесь у нас будет полностью. Давай сделаем, вот прямо сейчас покажи. Чтобы ну, наш, наш вебинар, чтобы отражал как бы все аспекты и чтобы на нем была также возможность увидеть, как включить это расширение у себя в браузере. Там угу. недолго Сделай. А ты экран отключи свой? А я отключил или нет? М ну я просто чтобы да люди чтобы видели просто. Да. Все да вроде да. Я вижу у тебя показывает э, как бы трансляцию ты просто отсюда выйди из этого окошечка и делай давай я еще раз подключил экран видно так я сейчас просто зайду только что был вот у меня есть страница я ее сейчас скину в общий чат да пойдет видно ее да а. Ну, здесь просто видео с инструкцией, и, соответственно, если перейти, то есть, если видео начать смотреть, да, то есть, если перейти на видео, а, есть ссылки, да, то есть, вот она ссылка для скачивания. А, то есть, если мы ее скачиваем к себе на компьютер, просто нажимаем кнопку «Сохранить», и она сохраняется у вас, да, обычно в загрузке. Ее надо разархивировать, и следом... Установить, то есть, ну, как установка происходит? Нужно просто зайти в расширение, то есть, нажать в меню, дополнительные инструменты, расширение. И, соответственно, вот если она у меня находится, то есть, я ее вот сюда перенес, да, в папку, вот в эту папку, разархивировал, и вот у меня появилась такая вот, естественно, папочка с этими кодами. Вот, как только вы все это сделали, только ну, разархивировали, просто здесь включаем режим разработчика, загрузить распакованное расширение, ну, и вот находите ее, где она у вас сохранена. Она у меня в данный момент здесь сохранена. Как только вы это сделали, вот я сейчас просто удаляю текущее, да, то есть я его просто удалил и загружу его заново. Да, то есть в этом нет ничего как бы опасного, можно загрузить заново, и вот она у меня установилась. И если я просто сделаю проверку, да, то есть вот если я просто захожу, сразу же она работает. То есть она работает прям сразу. Единственное, что нужно знать, что вы должны это сделать, то есть у вас должна быть авторизован правительственный центр в Chrome, ну и, соответственно, призм авторизован, ну и таксфон, если вы пользуетесь таксфоном. Вот, то есть... Как бы вот, в принципе, установка очень простая, работа включается моментально, то есть нет никаких вот других действий. Собственно, все. Что, Денис? Да-да-да. Тут есть еще какие-то? Может, еще что рассказать? Ну ладно, в принципе, если что, у нас кто подключается на автоматизацию увидит это все в, в инструкциях, как это сделать. Да, то есть на мою страничку я ссылку скинул. Собственно, зайдут и там... Мы, мы тогда, мы под это видео, да, сделаем в описании ссылочку на скачивание этого расширения, чтобы люди, ну, как бы не теряли, да, это дело. То есть, под этим видео будет в описании расширение. Мы это сюда загрузим. И что еще хотелось бы сказать? Просто, чтобы... То есть, если вы хотите подключиться к автоматизации, работе, зайти на сайт Правовед Сибирь, оплатить по реквизитам, которые там имеются, да, то есть можете выбрать там любой пакет документов, вам откроются реквизиты, оплачиваете по этим реквизитам 2000 рублей в месяц, пока что это стоит у нас неизменные, а 3 месяца три полгода 7200 и год тысяч <clears throat> Если оплачивать по месяцам, то в январе, если вы оплачиваете, то у вас два месяца за 2000 берется, то есть январь за 2000 у вас выходит. Март уже у вас будет 3000 стоить, уже один месяц, апрель 4, июль. 5 и так далее то есть <связывающий> по нарастающей потому как э, нами будут приобретаться новые сервера затраты э, на это дело ну, и так далее то есть поэтому самые выгодные вещи это абонемент ну и как минимум три месяца как раз вам будет э, потребуется чтобы нарастить себе 10 тысяч друзей э, на своей социальной страничке <связывающий> ну и в принципе и сейчас мы уже наверное, готовы передать слово Игорю. Игорь э, конкретно расскажет вам по роботизации. Это роботизация, какие перспективы и что уже на сегодняшний день достигнут. Так, всем здравствуйте. Сейчас я, собственно, расскажу немножко о том, что происходит в сфере автоматизации и того, что мы планируем сделать. Так ради интереса, давайте я открою, покажу, как выглядит программа, управляющая вашими страницами. Выглядит она вот так. То есть здесь это аккаунт, к нему, каждому аккаунту привязан уникальный прокси порт для того, чтобы ну система там Вконтакте одноклассники не распознавала аккаунты, как работающие откуда-то из одного места, и поэтому они не банятся. аккаунта здесь отдельно свой юзер-агент, то есть тоже, чтобы избежать всех возможных банов. И, соответственно, у аккаунта есть статус работы. То есть аккаунт, который подключен к механизму роботизации, он изображает фактически обычного пользователя, да? то есть смотрит каких-то друзей, смотрит сообщество, смотрит ауди аудиозаписи, но между делом у него есть целевые задачи. Целевые задачи — это... Видите, уже сколько людей подключено, все работают. Кого-то банят, да, то есть эти люди, скорее всего, занимаются активно спам-рассылкой, да, какие-то ссылки распространяют очень активно, потому что для большинства людей, они как подключились в декабре еще, в декабре свои аккаунты, так как работают без проблем, без банов, то есть здесь, ну, во многом не в том, что аккаунт автоматизирован да то есть э, получаются баны а в том что люди сами э, делают какие-то неправильные действия да то есть например активно спамят ссылки по личным сообщениям и в связи с этим э, еще и при увеличенной активности аккаунтов получают баны ну в целом там не знаю процентов 5 наверное, там 4 аккаунтов получают баны и то если там они размораживаются и потом Человек перестает спамить ссылки э, очень активно, то аккаунт работает нормально, набирает друзей. Вот, э, постоянно идет статистика, то есть она, к сожалению, не вся здесь адекватно отображается. Да, то есть, то отображается, то нет. Лучше, наверное, даже здесь посмотреть. Ну, там по копчам. Вот за несколько дней поставлено вот уже 42 тысячи лайков. Это, ну, представляете, да, сколько бы сидели бы люди, набивали их вручную так ну по друзьям значительно больше потому что вот я вам сейчас покажу по заданиям то есть что делают сейчас аккаунты, это там, рассылают по пользователям то есть, это сейчас. рассылка по друзьям друзей у нас происходит каждые 10 минут каждый аккаунт находит вот, друга друга и соответственно, отправляет ему заявку. Также лайкает аватарки от 3 там, до 5 там, лайков, ставит под аватаркой, и лайкает посты на стене, тоже по друзьям-друзям. То есть, соответственно, у нас стоят ну, адекватные лимиты, да, то есть, чтобы там, между каждым целевым действием было проходило достаточно времени, то есть порядка там... Ну, от 5 до 10 минут между, этими, между каждым этим сливым действием аккаунт просто гуляет, что-то делает, рассматривает. То есть здесь очень все гибко. Многие обращаются с тем, чтобы подключить, чтобы их аккаунты добавляли друзей по регионам. И это на самом деле очень хорошая идея. Но для того, чтобы перейти к, к более сложному программированию да, ваших аккаунтов, надо э, сделать небольшую, там, скажем так, подготовительную работу, о которой, которую мы сегодня э, тоже э, Затронем. Я вам просто расскажу, например, что еще может делать аккаунт. Да? То есть аккаунт может заниматься в автоматическом режиме управления сообществом, да, то есть, это можно, например, заставлять аккаунт создать сообщество, а потом в автоматическом режиме приглашать туда своих друзей, в автоматическом режиме будет аккаунт публиковать контент в этом сообществе, там, менять статусы там, и так далее и тому подобное. Далее, что еще интересного можно будет сделать? Например, если какие-то вот есть у нас люди, да, которые подключены к, к автоматизации, они публикуют новости и ну, алгоритмы контакта работают таким образом, что новости, которые за первые несколько минут там, часов набирают большое количество просмотров, они попадают в, топ, в топовые новости. и там долгое время висят в топе, и все их читают. При помощи ну, коллективных действий мы можем, мы можем эти количество просмотров увеличивать. То есть, например, берем ссылки на объекты, да, что такое ссылки на объекты, например, ссылка на пост ВКонтакте, ее загружаем, да, то есть здесь есть тоже такая штука, накручивать просмотры, и все аккаунты вместе смотрят ну, нужные нам новости, что повышает их э, рейтинг. Далее, аккаунты могут находить ВКонтакте записи по определенным хэштегам, э, например, если кто-то интересуется, ну, кто-то продвигает призму, это криптовалюты, и под такими записями оставлять э, комментарии, публиковать фотографии. Аккаунты, привязанные к этой программе, могут э, находить э, друзей, э, у которых можно публиковать какие-то фотографии на стены сообщества, на которые можно публиковать фотографии на стены. И тоже все это делать постоянно, без вашего прямого участия. Вот. Здесь при работе в социальных сетях, конечно, ключевое, ключевое – это контент. И ну достаточно... Посмотреть на многие страницы, да, сейчас мы не будем уж их открывать, детально разбирать по каждому аккаунту, чтобы сказать, что некоторые страницы ну, совсем непонятны для, скажем, новых, новых людей, новых знакомых, новых друзей. То есть человек, непонятно вообще, что происходит. Какая-то информация, о чем она, для кого она, для чего она, тоже непонятно. И делать так, чтобы людям было понятно, это ну, наука и искусство, которое не так просто освоить сразу, да, но за счет того, что мы все работаем вместе, мы тоже кое-какие шаги на этом фоне делаем. Сейчас, для того, чтобы, для того, чтобы перейти к следующему этапу увеличения эффективности наших проектов, мы будем использовать сервисы для совместных коллабораций. Что значит коллаборация? Да? То есть это совместное управление информацией, данными, знаниями ну, то есть в реальном времени. Что это нам даст? Нам это даст возможность работать совместно, работать в поддержке работать эффективно. То есть есть э, такая замечательная программа, называется Mind карты. Это одновременно и наглядная инструкция, почему угодно как пользоваться любой информацией. Это одновременно и CRM система, которая позволяет э, ставить задачи, назначать ответственных, э, контролировать какие-то процессы, если есть такая необходимость. Здесь же можно задавать вопросы. И, то есть это эффективнее, чем в чатах там, или там, в Google документах, потому что э, здесь ну, такая цепная связь: что одно следует из другого. Да, то есть, например, что нам нужно сейчас там, создать, условно говоря, отряды по регионам. Да, то есть, ну, по плану, на каждый ну, мы разделим. Э, людей в группы по 15-20 человек, и каждая группа по 15-20 человек будет работать в одной вот такой карте. В этой карте что будет? В ней будут сформированы задачи, да, то есть в первую очередь это контент. То есть нужно, чтобы люди научились правильные посты. Правильные посты это посты, которые дают, ну, открывают понимание там, новой реальности для новых людей, потому что что мы делаем? Мы продаем, да, то есть мы э, продаем определенные услуги по э, юридическому сопровождению, да, избавлению от кредитов. Мы продаем возможность инвестирования в криптовалюту Призм. Мы продаем э, возможность э, зарабатывать э, пассивный доход э, на таксофон. Для того чтобы продать, да, у человека должна сложиться целостная картина. От пункта А, где он ничего не знает ни о том, ни об этом, ни об вот этом, до момента того, когда он с полной осознанностью, с полной уверенностью, что он делает это себе на пользу, отдает свои кровные и становится нашим партнером, присоединяется к команде тех, кто хочет жить достойно и зарабатывать деньги. Вот, здесь нету универсальных рецептов, никто не сможет написать за вас тексты, никто не сможет сделать за вас ваши картинки, да, это, то есть, как, как вот, как охотник выходит в лес, да, то есть, он должен уметь э, сам ставить силки, сам э, знать, как там, как, как ходит там заяц, как ходит олень, то есть, уметь э, выслеживать, да, условно говоря, там, так в кавычках, свою добычу, да, то есть, вот мы вот в лесу ВКонтакте, и там есть, дичь, <laughs> но ну, не дичь, а наши, наши клиенты, за которыми мы в определенном смысле охотимся. И э, у этих клиентов, э, ну, то есть потенциальных есть э, ну психология, и она тоже э, ну вполне достаточно предсказуемая, и просто зная какие-то эти вещи, э, можно оперировать уже... Э, своими страницами так, чтобы они реально-реально продавали и реально приносили нам доход. Один из методов, да, то есть это понимание того, как вообще э, вводить в тему, то есть э, вот сейчас, когда мы разделим э, группы автоматизации, э, ну, по автоматизации на небольшой отряд, здесь там вся эта информация будет, и каждый каждый по этим даже не шаблоном, а по этим рекомендациям сможет составить свои э, собственные посты, которые начинают введение в тему, да, то есть э, ну, каждый пост он имеет отдельный смысл. То есть сначала вы человека вводите в тему, то есть у него определенный набор вопросов, да, то есть, ну, что происходит, если там, человек не знает ни о криптовалютах, ни о таксофоне, а ему сразу в глаза, в лоб там, говорят, давай деньги. Ну, не, не происходит такого. Это ну, нелогично, не нерационально, и просто порой э, ну, как-то э, отводит даже людей от вас. А если э, ну, дана хорошая, вводная, да, то есть где там вести, под, ну, то есть, расш, которая расширяет кругозор именно расширяет кругозор э, вашего потенциального клиента, да, то есть в каком-то таком формате дана информация, что Просто ну, человек узнал что-то, что да. То есть, дальше идет, например, чтобы человека ввести в тему, как уже клиента, идет обсуждение, да, потому что если даже, если даже вы получаете новую информацию, что происходит у вас в голове, Начинает, начинается ее анализ с разных сторон, да, то есть ну, фактически внутреннее обсуждение. То есть есть за какие-то, есть против. И, в принципе, это тоже достаточно предсказуемый процесс. Если вы совместно с, с вашим потенциальным клиентом эту работу проведете да, прямо на вашей странице ВКонтакте, то он уже будет знать, что да, что здесь уже ну, реально ведется обсуждение. И, все его внутренние какие-то вопросы в рамках того обсуждения, которое проведете с ним вы, а не то, которое он устроит у себя в голове, будут закрыты в вашу пользу, а не в пользу того, чтобы человек просто решил, что это какая-то очередная фигня, на которую не стоит даже обращать внимание. Далее, очень важно, что мало кто делает, это ну, персонифицировать информацию. То есть вы публикуете информацию и ну ваша персональная должна фигурировать то есть это должно быть ваше мнение то есть что эту информацию преподносите лично вы и что есть эта информация для вас то есть как она вам помогла какой у вас реальный опыт ваша экспертность в том чтобы делиться этим людям эти людям люди хотят понимать что человек до да, который предлагает какую-то новую информацию какую-то новую тенденцию сам в ней варится и сам не просто там не зарабатывает денег а она еще ему нравится и он может это подтвердить тем что по факту есть определенные э -э, убеждения определенный экскурс история из жизни этого человека который ему предлагает далее Посты подтверждения, то есть вы подтверждаете свое мнение какими-то еще более живыми примерами друзей, знакомых, коллег, то есть где какой-то определенный happy энд у вас, у вашего друга, как при помощи какой-то новой тенденции человек сумел решить свои проблемы, получить какую-то выгоду. Еще раз повторю, вся информация подобного рода, да, она преподается сейчас не так, не, так, не так уж много, кто и преподает, да, но зато те люди, которые сумеют уловить суть да, того, как, как общаться, это потому что именно общение со своей страницей ВКонтакте с людьми, те, конечно, вы, выиграют. Да, то есть чем искреннее общение, тем, чем более оно информативно, и чем больше личных вы преподносите, тем э, более э, вы можете рассчитывать на то, что люди последуют за вами э, не просто как клиенты, да, а как за лидерами, как за теми людьми, которые реально могут помочь э, решить их проблемы. А это ну, цель, э, я считаю, каждого человека, кто так, ну, приходит э, в область. Э, продаж, продаж через интернет и тому подобное. И, соответственно, ну, разбор истории. Да, то есть, чем более персонифицированно, тем лучше, потому что ну, мало делиться просто информацией, мало выкладывать видео, их мало кто смотрит. Если вы просто делаете подводку к видео о том, что это ваш друг, что это ваш знакомый, что у кого-то из ваших близких такая же ситуация, то людям и в, в пятерне интересно смотреть на это, потому что они чувствуют свою сопричастность если это просто сухая, сухая информация просто какие-то картинки видео которых ну, блин но ну, они ничем не отличаются от миллиардов таких же на таких же страницах если нет вот этой вот вот этого вот собственно говоря вашего личного личного именно взгляда личного подтверждения то ну, вот как листовки раздают там, переходов их может кто-то и берет может кто-то даже на них смотрит но эффекта они особого не дают потому что за ними нету скажем какого-то реального подтверждения вот в общем вся эта информация будет доступна нашим, нашим соратникам да то есть которые уже в автоматизации и э, мало кто да, мало кто действует таким образом, что разбирает возражения, то есть все знают, какие есть возражения э, по всем э, темам, тенденциям, но все стараются их как-то замылить, запрятать о них не говорить, а нужно делать наоборот. Нужно э, находить самые какие-то главные возражения и прямо во главу угла их ставить и прям разбивать, разбивать э, вовсю так, чтобы это было еще и публично подтверждено историями, фактами, вашим личным мнением. И э, ну, чтобы у человека, да, видите, как пазлик, у него вот такой пазлик после общения с вами через страницу ВКонтакте, вот такой пазлик у человека должен сложиться в голове. То есть для этого надо убрать э, все лишнее, да. то есть это какие-то там мотиваторы, демотиваторы. Э, они тоже, конечно, могут быть нужны, но их должно быть, не знаю, 10% от общего, от общего контента. Максимум должно быть вашей личности. Вашей личности, вашей истории, вашего мнения и вашего детального обзора э, того, как как даваемая вами информация реально приносит деньги, реально помогает закрыть какие-то вопросы и реально там помогает людям. вот. Ну и под конец, да, остальные возражения. Да, то есть, Человека нужно понимать. То есть, в первую очередь пишите для людей. То есть если вы реально понимаете, о чем вы говорите, потому что когда вы сами приходили, да, в, ну, в комьюнити, у вас тоже те же самые вопросы, они в голове возникали. И вот просто вспомни все те же самые вопросы, и просто искренне, искренне и очень подробно, даже не очень подробно, а информативно, да, то есть даже не нужно много писать, чтобы быть понятным, нужно просто понятно писать и писать искренне. И ну, формат такого общения личного, да, то есть от вас к человеку, не может не сработать, просто потому что в нем есть и логика, и эмоции, и убеждения, и личный контакт. Просто захочется узнать, что это такое вообще, как минимум. Вот. Более детально. да то есть И все это делается для того, чтобы вот человек, да, пробежавшись да, по, вашим, по вашим записям, заметкам, он просто задал вам какой-то вопрос. А вот это правда, а вот это как работает, а вот это что. И вот этот диалог, он является целью, целью, да, то есть лидов, то есть это и есть лид. То есть, ну, для того, чтобы интересант, который вот просто в холодном охвате попал к вам на страницу, стал, ну, заинтересованным лицом, желающим с вами завести какую-то дальнейшую партнерскую деятельность, у него в голове, еще раз повторюсь, вот эта картинка очень хорошая, должен сложиться полный пазлик. Вот такой вот пазлик, который включает в себя амбиции, включает в себя страхи, включает в себя какие-то возражения, включается уверенность, что вы живой человек и тому подобное. Вот эта схема, даже вот если вот эту схему из восьми постов, которые раскрывают всю суть, ну... Просто поэтапно любой, любого какого-то бизнеса, да, который э, мы с вами продвигаем, э, мы внедрим и внедрим совместно, при этом внедрим еще с тем, что визуальная составляющая всего этого отдельно хочу на ней остановиться. Вот вы знаете, да, то есть когда там ну, вот эта страница ВКонтакте, да, то есть это как, ну, вот, как ваша одежда, да, то есть, если вы оденете, не знаю, там, разноцветные носки сверху там, э э кепку, да, какую-то там сланцы, шорты и шубу, то ну, на вас будут смотреть как минимум странно. Да, но если вы одеты там, в одной в цветовой гамме, да, то есть у вас одежда там, не выбивается там, из, там, в разные стили, там, то на вас уже смотрят как на адекватного там, здорового человека. Потому что у многих страниц, да, то есть, это, это фотография дома в деревне в, в очках, да, то есть, ну, это еще раз говорю, это ваша одежда. То есть, ну, -то, там, вы же не выходите там, на улицу на какую-то важную встречу, одевшись абы как, а мы занимаемся там, бизнесом, да, то есть. И поэтому хотя бы, хотя бы, ну, выберите какую-то одну цветовую гамму, там, в синем, в желтом, там, в зеленом, но чтобы. Был какое-то единый, единый, единое впечатление от вас, как, ну, как, от, как от человека да, встречного на улице. Да? То есть это, это все детали, да, из которых складывается результат. И ну, не обращать на них внимания, тоже нельзя. А еще раз повторюсь: для этого вот мы как раз сейчас и перейдем в совместную кооперацию, в работу в Майнд-Картах, где и будем э, прорабатывать э, контент и аккаунты для того, чтобы э, ну, совместными усилиями э, прийти к тому, чтобы вы, вы были э, для людей понятны, для людей интересны, и чтобы с вами можно было работать далее что это еще нам даст как раз я уже начал говорить о том что, что вот есть много сейчас спрашивают люди там как-то сделать чтобы чтобы вот только из того региона из этого региона индивидуально да то есть ну, это невозможно сделать просто потому что ну, людей много и там под каждого все это настраивать ну просто нет такого ну, временного ресурса но если мы берем по регионам, да, то есть вот эти группы, то там это уже возможно сделать. Плюс, э, что еще здесь будет сделано, вы со своей группой сможете найти какие-то интересные паблики, личные страницы других там людей, по, где возможно, э, ну, где, по вашему мнению, находится целевая аудитория. И по этой целевой аудитории, уже найденной вами, я могу запускать рассылку то есть не просто по друзьям друзей, а уже по какой-то новой аудитории. Далее, что еще можно делать? Можно будет в этих группах создавать в автоматическом режиме обсуждения, можно будет там присылать какие-то предложения для администраторов этих групп, и тому подобное. Вот здесь можно, здесь каждый сможет писать, то есть каждый сможет получать обратную связь. Сначала, да, то есть сначала каждый там, по определенной схеме составит, условно говоря, контент-план своей страницы, да, то есть его оценит э, группа, да, то есть, с которой он работает. Какие-то ошибки будут устранены. Точно так же будет проработка на каждой э, по поводу визуальной визуально составляющей страницы. То есть мы отрежем все лишнее, да, то есть, и э, вместо этого лишнего сделаем, добавим только то, что работает. На следующей неделе мы уже подключим «Одноклассники», где-то в феврале, я думаю, подключим Facebook, и до этого времени разобьемся на вот такие вот эффективные, эффективные рабочие группы, и будем, будем работать, да, то есть легче создавать какие-то креативы, идеи, когда все это наглядно видно, и есть пространство, это вот как, как вот виртуально. Виртуальный офис, вот это вот, условно говоря, наш виртуальный офис, в котором э, есть возможность каждому высказаться, и у каждого есть там свои задачи, свои потребности, которые совместными усилиями все, все выполняются. Это, в принципе, то, что я сегодня хотел рассказать. Если вы еще не подключены к автоматизации, э, ну самое время это сделать, пригласить друзей, потому что это... Ваше будущее ⁇ это то, что ну, сейчас наиболее актуально. Это именно то, во что сейчас стоит вложить и время, и силы, и средства для того, чтобы э -э уже завтра э -э там жить какой-то более, более, более интересной, более лучшей жизнью. Э -э на этом все. Я думаю, еще возможно... Э Парни хотят что-то сказать, то есть я отключаюсь. Вот, пишите, пишите, добавляйтесь. Так, ну, благодарим Игоря за его речь. В принципе, все конкретно рассказал по деталям. Что еще хотелось бы добавить? Что э, нашей группой постоянно... Постоянно для тех людей, кто уже подключен к автоматизации, постоянно разрабатываются обновления, разрабатываются дальнейшие маркетинг-планы, дальнейшие, то есть то, что мы сейчас делаем, мы находимся в самом начале пути. Через год это уже будет совсем то есть, ну, другой вид представлять наше, это, скажем так, занятие, да, имеет совершенно другой вид и поэтому всем кто заинтересован в том чтобы наращивать поток клиентов свой бизнес свои проекты рекомендуем присоединяться изучать наши инструкции материалы и будем вместе работать так ну что я думаю у ребята все сказали, Да, все отлично. Все у нас, то есть на сегодня у нас новости все озвучены. Тогда до новых встреч, благодарим всех за внимание, подписывайтесь на наши каналы, информацию, развивайтесь, повышайте свой уровень грамотности. И до новых встреч, друзья.